Всем здорово, это человек, и это сайт, которого давно-давно-давно-давно не было на моем канале Hell Store. Ссылочка будет в прикрепе. Каждому новому пользователю сайт дарит по 2 доллара для ставочек. Потом, по-моему, только с депом можно вывести, насколько я знаю, если вы выиграете долларов... С... Минус 1300 баксов. Хорошее начало. Если вы с этой халявы выиграете долларов 100, я думаю, можно задепать и уже вывести. Ну, как бы, почему нет? Store на моем канале, это отдельная тема. У меня тут очень бешеная ревка и повышенный процент не сделали. Поэтому здесь, ну, реально можно делать контент и я это записываю. Давно, конечно, не было видосов. А еще, кстати, хочу сказать, что будет... Да ёптить, ну, второй проигрыш! Вот если сейчас мы еще третью ставку проиграем, это будет просто что-то. Помимо халявы в 2 доллара, у меня будет промик, который я под вам Он также будет в прикрепе, заходите его промо, а плюсом к двум долларам вы получаете еще и халяву с промика. Найс, хоть одну ставочку мы выиграли и на том спасибо. Сегодня хочется залетать во все то, что движется, но на самом деле хочется подождать ставки от 1000 долларов. Не знаю, будет их много, мало, но у нас уже 5000 долларов. Изначально было в районе 7000, Ну, мы все-таки живем в России и, соответственно, денег у нас становится все меньше и меньше. Хочется хотя бы такую ставочку выиграть на 100 долларов, потому что хоть как-то нужно бустится. Ну, что-то реально совсем все очень-очень плохо у нас. Ну, очень много слили по факту. И надо как-то это дело все поднимать. Ну, ну блядь, тут все как обычно. Кстати, играя на Hell Story, ты принимаешь участие вот в этих розыгрышах. Розыгрыш часа, розыгрыш дня, розыгрыш недели. Соответственно, чем дольше идет розыгрыш, тем приз дороже. Ну, вот элементарно 280 бачей можно забрать. Кстати, ставка в 150 баксов. Тоже залетаем. Блин, вот тут прикольный апгрейдер. И хочется вот залететь на апгрейды, потому что ну... Может быть хотя бы там поднять Ибо у нас сейчас все очень, не очень Надо хоть где-то попробовать поднять денег Ну, совсем сейчас много мы слили Поэтому, кстати, еще один азимов И мы уже выиграли две ставочки Хочется третью забрать, конечно, это не 1000 баксов Но 1000 баксов, вот чуть-чуть вначале прям вообще Было обидно слить, хотелось сделать бомбовое Начало с выигрышем 1000 долларов Ну, конечно, и, блядь, здесь слив, ясно Попробуем поднять на апгрейдах Может и получится, так, я сейчас предлагаю Купить в магазине что-то условно За, давай, за, даже за 1500 баксов купить. А, и сделать с этого можно, ну, может, конечно, М-ку. Вой за 4600, но это Всего лишь 29%, а если Мы найдем что-то от 3000 От 3000 тут только МК, а от 2500 но ну, смотри, за 3000 Фактически есть DL, можно даже кстати Несколько скинов сразу выбирать, то есть если Я захочу скрафтить 3 скина общей стоимостью 10к баксов, ну 13% Держи человек, ладно, 50% На ДЛ поехали фактически x2 Найс, сегодня прям Очень крутой день, все здорово Все прекрасно, ну дефолт ролик по Хеллстору, когда человек реально сливает очень много денег. Я вот не понимаю, почему тут так мало просмотров, когда фактически один апгрейд, одна даже какая-то ставка составляет, ну, блять, ну это пизда, это, блять, это просто какая-то хуйня. Одна ставка составляет 1000 баксов, и, блять, так мало просмотров. Фактически, ну, вот, 600 долларов-то, блять, 1030 рублей. Можно, конечно, рискнуть еще раз зайти, например, в апгрейдер, а что у нас в классике? Ну, 35 долларов, 90 долларов. Ну, не так, на самом деле, интересно. В теории можно попробовать поделать, ну, x2, ну, блять, это мало. Хорошо, давай еще раз в магазин, купим что-то условно за тысячу, ну не условно, а за тысячу, в принципе, долларов. Хоть раз сделать x2. Кстати, M9 гамма-доплер. Принц. Чуть больше, чем x2, но тем не менее. 2000 баксов. Бля, слава богу, хоть один апгрейд зашел. Реально, бля, ну окей. Найс. Хоть какое-то у нас сейчас количество денег есть, ну, конечно, это жесткий. Минус 5000 баксов. Есть ставка на 211 долларов. Опять же, залетаем. Бля, вот реально сейчас порадовало, что хотя бы апгрейд зашел. Конечно, не окупает все то, что мы въебали до. Я не могу тут сказать проиграли мы въебали до этого. Но тем не менее, так, нам, блядь, ну пиздец вообще. хеллстор блядь, где подкрутка ютубером нахуй? Ну можно ютубером подкрутить, а то блядь все будут ныть в комментах, блядь, ютубером крутят. Вот, ну нихуя, я проигрываю пользователям, причем не маленькие деньги. Ставка 99 баксов, блядь, можно? Сука, ну нет, это пиздец, ребят, блядь, что за хуйня? Почему, блядь, ютубер сливает? Я ничего не понимаю. Там, кстати, какая-то интересная ставочка появилась. бля 194 доллара. Хуй с ним, попробуем. А может и повезет. Еще одна ставочка выше. А, соответственно, блять, ну там больше ставка должна быть в теории. Сейчас даже посмотрим: 257 долларов. Да, везде залетать. Хоть реально где-то, хоть что-то попробовать поднять. Ну, я так понимаю, это мы тоже проиграли. Дефолт Так, а это мы выиграем Тут 500 баксов ставка Ну, как бы, что-то там мы должны взять КТ-сторона Бля, ну не это пиздец Ре Это просто, бля, сегодня день сливов Причем нихуя не маленьких сливов Реально, это очень дорогой контент, ребят Поддержите лайком Давно не было хеллстора Ну, честно скажу, сейчас меньше ревка стала здесь приносить Поэтому хеллстор записывать не так уж и часто Выдается возможность Дел. Если улучшаем, то это прям очень круто Это, блядь, ну Нет, Дейл сегодня нахуй второй раз И, блядь, второй раз он не крафтит во, я, конечно, могу попробовать, но смысл 191 доллар. Вот это, блядь, наша. Пиздец, два раза крафт делла, два раза он, блядь, не заходит. Ну, хоть принц зашел. Можно, можно еще рискнуть и, в принципе, скрафтить что-то с полторашки или с косаря баксов. Кстати, там, блядь, там ставка на 766. Сейчас залетим. Слив нахуй. Вот сейчас будет интересно. Причем это же сторона, на которую я только что проиграл. В теории, в теории. что за хуйня? Мы можем, мы можем выиграть, по идее. 766 долларов. Но это немало. Это прям, ну, блять, это почти 70 тысяч рублей. Блять. Хоть что-то можно сегодня взять. Я понимаю, что мы на апгрейдах уже дохуя слили. Но апгрейды в теории никак не коннектятся с коинфлипом. Но... Ебать, спасибо! Хоть один большой коинфлип мы сегодня выиграли. Чем по итогу получили? 420 э, талон убийства. Убийство стилет. Убийство, блядь. Фальшон. Опять же, убийство хансмен. 4 убийства. И дропнулось нормально. Дамаская сталь боя, тычки, зуб тигра. Ну найс. 1400 баксов. С моими деньгами, но ну, тем не менее. Короче, хочу подождать какой-то еще большой ставочки и уже это записать. 265 баксов. Появилась ставка не такая большая, конечно, как были до, но тем не менее. Хоть что-то. Мы сегодня въебали 4К долларов. Надо как-то это возвращать. Я просто сейчас, знаешь, жду ставки, залетают по 2000 долларов и типа по полторашки хотя бы. Ну, было бы в классно Бля, ну, понятно Ждем ставок 189 долларов Это даже не 2 сотки Бля, я просто капитан очевидность Ну, попробуем Там что-то, кстати, интересное появилось А, окей, там ничего интересного не появлялось Но я жду прямо чего-то такого Бля, знаешь, полторашка Типа 2000 баксов хотя бы Что-то подобное Потому что ставки в 200 долларов, конечно, интересно а Когда ты выигрываешь, это вообще ништяк Кстати, не успел залететь Но хочется чего-то больше, чем просто муравей Короче, ждем 181 доллар появился, Бля, попробуем Опять же, если выиграем, пизда так, конечно, ставка небольшая, но ты, когда ты реально выигрываешь Это тот же самый человек, загрузка Заебись, загрузи мне победу, пожалуйста Загрузи мне победу, бля, вот на эту сторону желательно Охуенно вообще Это реально кайф Сегодня просто день, Блять, назвать ролик день въебов Ну просто, какой-то пиздец 160... Ой, блядь, косарь, залетаем Вот это ебать интересно, вот это контент подъехал Лор после полевых, доплер прямо с завода, бля, хуярим, ребят Вот сейчас, блядь, вот лишь бы сейчас не въебать, серьезно Это контент, блядь, это понеслась нахуй, давай Найс, nice, блять, 1300 баксов, бля, вот, ну ладно, хоть где-то мы начали выигрывать, ну, Беннет, Доплер, а, прямо с завода, Фэкторинью, после полевых керрич, лор, ну, а вот это уже все мои скины, итого 2600, блять, спасибо, нахуй, хоть какой-то батл мы, ебать, выиграли, хочется еще чего-то подобного подождать и уже заснять это, потому что это, блять реально, это реально пушка, ну, так, подожди, 168, я думал там что-то новое, это та же ставка, в которую я и хотел залететь, больше ничего он интересного не грузит, но уже минус, даже меньше, нет, 3, 3 кабаксов где-то мы слили, в рублях это Егор сейчас посчитает, ну типа нахуя считать, когда есть монтажер, надо дохуя, это 210 тысяч где-то примерно, блять, могу ошибаться, конечно, 188 долларов, блин, короче... Крайняя ставочка, и будем ждать реально чего-то дорогого, крутого контента. Там 1500 баксов, 2000 баксов, вот нам нужно что-то подобное, чтобы выиграть много-много-много-много, много, блять, скинов. Заебись. Короче, выбрать все, и ну и ждем чего-то пушечного. Это, конечно, не 1000 долларов, ну и не 100. Падение икара прямо с завода. Залетаем. Так, нам нужна КТ-сторона. Бля, заметил, что очень часто Т-сторона выигрывает, а мы сосем. Хуево, на самом-то деле ничего там хорошего нет. Ну давай, КТ, блять, ну пизда. Ну вот как бы, блять, и что делать? Ну ладно, главное, что мы ставки по косарю выигрываем заебись. Такие можно проебывать. Единственное, чего я сейчас дождался, это ставка в 323 бакса. Тоже попробуем. Одну я в тоже где-то 300 долларов просрал. Не успел просто залететь. Это все-таки удалось поймать. Будем надеяться, что возьмем. У нас те-сторона, и вот она здесь реально часто выигрывает. Блять, ребят, лайфхак то в CoinFlip на хелсторе будет фигачить. т сторону выбирайте. Но она просто, блядь, постоянно выигрывает. Она постоянно залетает, реально. КТ это здесь просто полный облом. Забрали, кстати, Керич ультрафиолет за 323 доллара. Но потихоньку-потихоньку уходим с дна. Поднимаемся с дна. Сейчас опять же жду ставок и записываю. Кстати, отмечайте никиты экстрима под этим. Под, этом, под этим, под этим, от Короче, отмечайте экстрима под этим роликом Просто смотрите, молодой экстрим нахуй Нет, реально у него забрали фотку Фейк Никиты, блять Никита и очень популярно тебя копируют, короче, на Steam аватарке Ребят, 913 долларов У нас те сторона опять Вот я, Бля, я просто надеюсь, что мы выиграем а, Мраморный градиент стилет, ручная роспись 9 и перчатки За 300 баксов, ну не знаю я переводом Потому что я дебил, короче у нас Т-сторона сторона которая чаще всего забирает, но по проценту меньше Процент 48, заебись Бля, я ну, я не ебу, серьезно Что за хуйня сегодня, мы въебали уже 4к бакса Типа сейчас 900. И, блядь, прикол в том, что такие ставки появляются редко. Ты, блядь, ждешь, ждешь потом въебываешь. Вот сейчас, смотри, шансы высокие, да, с та сторона, которая выигрывает, да, заебись. Чуть, я не знаю, хули делать. Ну, типа, можно, конечно, на этом ролик закончить, ну, ну нахуй спрашивается, для чего. Я думаю, блядь, еще одна, как минимум, ставка от косаря подождем и нахуй Я думаю, крайняя все-таки на сегодня ставка, или может еще от косаря что-нибудь подождем, чтобы уже красиво закончить ролик, но тем не менее, общий банк здесь в районе 800-700 долларов, даже 800. Я могу выиграть 400 баксов на топ-стороне, которую чаще всего забирают. Да, слушай, Короче, э, тактика победы вообще простая. Т-сторона, и шанс должен быть больше. Все, ты, блядь, по-любому выиграешь 4 200. Хоть немного мы бустимся, подождем все-таки еще одну ставку, чтобы сделать красивое завершение ролика. И можно будет заканчивать. Сказал, что еще будет одна. Ну, блять, ну тут реально вкусная ставка залетает, причем э, на стороне, которая чаще всего въебывает. У меня опять же топ-процент. Т-сторона чекает. Это блять стопроцентная победа. И к нам летает Бои Доплер прямо с завода. Вот он просто проверяй. Если это не победа, то, блять, ну я все нахуй. Ну, блять, оно, оно изи, Реально, топ процент, ну то есть процент выше, чем у соперника. Т-сторона, блять, это стопроцентная победа. Вот ну реально, доказано, уже просто нахуй доказано. Вот, и косарь моментально залетает. Блять, ну смотри, подобрать, у нас сколько будет шанс? Выберите предметы. Бля, ну тут всего на 955, но тут меньше. Бля, ну хуй с ним попробуем? На шансе поменьше залететь. Но если это в еб, то короче я завершаю ролик, потому что, ну, мы, блядь, нашли систему, как выигрывать на холсторе всегда. Т-сторона больше шанс, ты всегда, блядь, в плюсе. Ну просто смотри. Ну, я заканчиваю. Бля, я просто не хочу больше въебывать. Есть возможность вывести вот эти деньги. А мне их выводят сразу на карту. Бля, это Никита Экстрим. Вот, и нахуй. Ну, больше просто я не хочу въебывать. И я, короче, понял, как вообще не проигрывать больше в coinflip. Смотри, сейчас тест сторона 100% Бля, короче, понятно, нахуй. Короче, если хочешь выиграть, выбирай тест сторону, больше процентов. Все, 100% победа, блять, гарантированно. Я больше на это нахуй не поведу. Всем спасибо, блять. Ну, 3к баксов по итогу. Ну, надеюсь, ролик понравился. Было реально круто. Блять. Ну, въеб. Ну ладно, всем пока.